Всем привет! Меня зовут Алексей Ильин. Я расскажу про Anosmoke Tube. Это наш самый большой кальян. Он вмещает в себе больше всех воды. Он считается домашним кальяном. Это кальяном, который никогда не покидает вашу квартиру и всегда находится дома. То есть с ним мы не путешествуем. Чаще всего его покупают, когда хочется делать разнообразные композиции внутри колбы это лед, фрукты мята, ягоды какие-то дополнительные украшения, которые вот как раз плавают в колбе он состоит из колбы она является корпусом кальяна внутри колбы находится шахта шахта внизу имеет диффузор, он красного цвета, он нужен для того, чтобы бурление было тихим и одновременно из шахты выходил не один пузырь, а множество пузырьков. И это тихо, и это не мешает а, другим людям, например, смотреть кино. Также у кальяна есть каплегаситель. Он предотвращает попадание брызг в шланг. И также у кальяна есть лепестковый клапан. Он находится здесь. И... Он полностью превращает заливание чашки. Также это модификация кальяна с подсветкой. Подсветка устанавливается в дно, и она не приклеена к корпусу, так что его можно смело мыть, с подсветкой ничего не произойдет, подсветку мы просто вытаскиваем. Управление ведется через пульт, у него есть множество цветов. Их можно подобрать под цвет шланга и чашки или под цвет вашего интерьера. Что касается чашки, существует а, три типа а, использования а, чашки. А, первый способ – это чашка плюс коллаут, как это сделано сейчас. А, второй а, вариант – это когда мы одеваем сверху а, чашку а, керамическую. Она одевается без всяких переходников, а, время курения увеличивается до часа и более. И чуть-чуть больше табака можно положить в керамическую чашку. Керамическая чашка, она позволяет курить абсолютно все табаки, которые сейчас представлены на мировом рынке. Даже с такие крепкие и редкие табаки, как там же. Есть еще один способ. Это курение через переходник на любой чашке или на фрукте. Сейчас покажу, как это работает. Для того, чтобы одеть любую другую чашку, на кальян нам необходимо взять переходник. Сразу же покажу, что можно еще и блюдца одеть параллельно всему этому. Так у нас тут установился переходник вместе с блюдцем. Дальше мы одеваем резинку. На резинку устанавливаем любую чашу и сверху можно уже одевать фольгу либо коллаут. Для удобного и простого использования кальяна есть еще ряд очень полезных вещей, которые к нему предлагаются. Это наноклин это средство для мытья именно оргстекла. Оно используется для мытья детской посуды в Германии. Это активное средство, оно абсолютно не требует а, использования губки и трения, механического воздействия, в общем, абсолютно не требует. Мы заливаем Наноклин, мы его а, разбавляем горячей водой, а, трясем все это внутри и оставляем а, откисать на 10-15 минут. После этого колен становится абсолютно чистым, полностью смыв. На наклин вы увидите, насколько кристально прозрачным становится ваш кальян. Дальше. На выбор дается кальяну два варианта мундштуков. Это вот такой наш классический премиум э, мундштук. Он идет в комплекте к премиум кальяну. Либо же вот он. Выбор просто по дизайну. Оба удобно лежат в руке. Вариант с хромированной вставкой посередине, чуть-чуть по длине. Также кальяну предлагаются щипцы для того, чтобы не пытаться что-то там перемещ... перемещать угли вилкой, как это делаем без щипцов. Вот очень удобные щипцы, которые классно лежат в руке. Также для курения комфортного и правильного рекомендуется плитка электрическая. Она вмещает на себе до 20 углей, расходует немного, и уголь разгорается на ней максимально быстро. При всем при этом он разгорается полностью, без темных пятен. Поэтому рекомендуется электрическая плитка к кальяну NanoSmoke. Кальян уже забит, в коллаут установлено 4 угля, 2 идут вниз, а 2 идут бочком это нужно для того, чтобы когда угли уже станут поменьше в процессе курения, они просто провалятся туда вниз, и кальян будет куриться гораздо дольше. Это даже лучше, чем мы сразу вниз три угля кладем. Далее, воды налито здесь чуть ниже, чем брызговик. Диффузор. Одет не до самого конца, а мы еще оставляем сантиметры где-то свободного пространства, чтобы пузыри выходили. Подсветка включена, но ее не видно, потому что сейчас очень ярко. И я выбираю самый длинный, самый удобный мундштук, потому что это домашний кальян. Нету абсолютно никакой задачи экономить пространство, поэтому возьму самый большой, самый удобный мундштук. Это гигиенический мундштук. Он нужен для того, чтобы при курении в пятером никто не облизывал один и тот же мундштук, а у каждого был свой персональный на ленточке. Его, кстати, свистком начали называть. Прикольно, кстати, действительно похож на свисток. Ну что, можно попробовать? Сейчас самая обычная силиконовая чашка забита, то есть это тот вариант, который идет сразу же в комплекте с кальяном. Силиконовая чашка, забита бестобачная смесь. Посмотрим, что получится. Ярко, классно. Просто дал ему прогреться, кальяну. И из-за этого с первой затяжки сразу же густые облака дыма. Абсолютно не надо его... Ждать, когда... Ну, раскуривать его, в общем, не надо. Просто дайте кальяну прогреться, и с первой затяжки сразу же будет хорошо куриться. он ну, даже сам курится. Очень хорошо получилось. Сейчас покажу, как он продувается. Возможность затопления полностью э, устранена и остается просто наслаждаться. Сейчас покажу, как э, использовать э, кальян с другими чашками. Сейчас одета на кальян керамическая чашка. У нее есть ряд преимуществ. Во-первых, э, износ силиконовой чашки, которая зелененькая одета, стремится э, к нулю. Она не изнашивается, потому что контакта с горячим коллаудом нет. Если силиконовая чашка примерно год живет при ежедневном курении, это примерно 350 раз, то с керамической чашкой это бесконечно долго будет работать. Также керамическая чашка предотвращает нагрев самого кальяна. То есть, да, там примерно 60 градусов, но кальян остается полностью холодным. Вся жара она находится в керамической чашке. Также при помощи керамической чашки мы можем курить кальян до полутора часов, потому что там она чуть побольше по объему. И внутренние, самые нижние слои табака также пропекаются. Достаточно тихо работает кальян, потому что на нем где-то сейчас диффузор. Это очень полезная вещь, фильтрация идет лучше, и все это эстетично и красиво работает дома. Кальян собран, готов. Сейчас он напоминает классический кальян. На нем классическая чашка и блюдца от стандартного кальяна. Подходит блюдца любое. Курица, курица он тоже будет как обычный кальян, единственное, он в интересном внешнем облике и он не бьется. Его возможно курить у бассейна. Это очень хорошая новость для кейтеринговых компаний, которые обслуживают курение около бассейна, потому что там запрещено стекло использовать. Орг стекло, оно проходит по этим требованиям, потому что оно не оставляет осколков. Даже если вы его разобьете, то осколки не разлетятся. Попробуем, как же он курица. У нас на выбор есть классический мой штук и два разных премиум мой штука. Я выбрал самый старый из наших, мы его давно продаем. Однако сейчас есть более длинный монштук. Они оба очень удобно держат, держатся в руке. Да, чашка почти готова. Да, кальян, курица. Его можно украсить фруктами или ягодами или мятой. Это все выглядит достаточно современно и можно удивить своего гостя. Чашка кальяна абсолютно не имеет износа, наша силиконовая, потому что вся жара, весь жар находится наверху. Поэтому износу не подлежит ни кальян, ни чашка. Не забывайте мыть кальян, потому что самое вредное в кальяне это как раз не никотин и табак, а плесень, которая может вырасти. Поэтому используйте наноклин. Кальян всегда будет чистый и прозрачный и красивый. Спасибо за просмотр.